Всем привет, ребят! С вами Антон. Вижу ваши комментарии и вижу, как многие просят большую подборку самых необычных велосипедов. И специально для вас я подготовил этот выпуск. Но думаю, и другие тоже оценят. Ролик будет на целых 20 минут, так что запасайтесь чайком, вкусняшками и присаживайтесь поудобней. Также не забывайте, в конце видео у нас конкурс на 1000 рублей. А также перед просмотром обязательно ставьте большой палец вверх, подписывайтесь на канал и не забывайте кликнуть на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. И погнали!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 Полностью переделал раму, добавил каких-то легких элементов, уплотнил связки и установил карбоновые части. В общем, создал свой e байк на котором теперь можно покорять любые вершины трюков. Если кому-то по душе такие вот здоровые и длинные модели, то другим ребятам наоборот по кайфу кататься на самых таких маленьких, буквально мизерных моделях. Вот, кстати, одна из них. Взрослый человек в стоячем положении выглядит на таком велосипеде, мягко говоря, необычно. Однако, с другой стороны, у велосипеда система управления, компактные, крутые для переноски габариты, но и внешний вид можно даже посчитать за какой-то хай-тек и минимализм. В общем, кто на таких будет кататься, я не знаю, но кто-то определенно будет. На этом и сойдемся. Так, погодите, я думал, что более странных великов уже не будет, но видимо я ошибался. На этой модели человек буквально наполовину стоит и непонятно как держит равновесие. Скорее этот велик чем-то походит на ховерборд, он очень шустрый и в то же время маневренный, практически не занимает места и шикарно справляется как с городскими более ровными дорогами, так и с щебенкой вместе с песком на загородных трассах. Я бы очень хотел такой в свою коллекцию. Сидишь такой дома, собираешься по делам, оп, прыгнул на него и поехал. Юрчишь себе через узкие проходики, никого не задеваешь, пробок не испытываешь. Ну, сказка же. Народ, а здесь у меня прикольная штука для любителей кемпинга. Это кемпер-прицеп для велосипеда, или по-другому я называю его «велолюлькой».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 В качестве опции пользователь также может выбрать солнечную панель на крыше и навес для улицы. Мини-трейлер доступен в трех вариантах. Модель Таурер с 26-дюймовыми уличными колесами. Гибридный вариант Трекинг способен ездить по бездорожью и городу. И третий – чисто уличная модель. А это очень прикольный пикап красного цвета, который с первых секунд привлекает внимание окружающих. Да, пускай на нем не удается улететь в закат на огромной скорости, зато прокатиться с кайфом и насладиться жизнью получится только так. Во-первых, в этом помогает принцип езды на машинке. Человек крутит педали так, как будто он находится на велосипеде. А хотя… по сути-то он на нем и находится, вот только внешний вид любимого двухколесного друга изменился на четырехколесный корпус машины. Также из плюсов сюда можно отнести вместительный задний отсек, который отлично сгодится для перевозки продуктов. И вообще, я так подумал, такой пикап, ну просто идеальный способ передвижения на даче или в селе. Бензин не тратит, по ямкам, лужам и тому подобному проезжает на раз-два. Место для перевозки товаров есть, а вместе с этим и комфортно. Короче, сплошные плюсы, да и внешний вид, давайте говорить по-честному, тоже неплох. Поэтому ставлю данному пикапу лично от себя пятерку с плюсом. А здесь у нас Porsche 911 GT3 RS. Кузов прототипа, получившего название Ferdinand GT3 RS, изготовлен из пластиковых трубок, картона и фольги, поэтому общий вес купе составляет всего 99 килограмм. В движение транспорт приводится мускульной силой водителя. Чем быстрее пилот вращает педали, тем быстрее едет веломобиль. При этом у машины есть лобовое и боковые стекла, фары и задние фонари, спойлер и большие, но узкие колеса. А управляется она при помощи перевернутого велосипедного руля. Кроме того, Фердинанд 911 GT3 RS – это двухместный автомобиль, причем оба сверхлегких сиденья могут регулироваться в горизонтальной плоскости. Вот скажите мне, вы когда-нибудь хотели прийти в зал и начать заниматься тем кардиоупражнением, которое было бы максимально эффективно? Лично я очень. Кто-то в таких случаях отдает предпочтение беговой дорожке, а кто-то садится на велик и начинает накручивать километраж. Авторы этой идеи подумали и решили, что выбирать одно из двух – это уже прошлый век, куда круче и динамичнее создать свой велосипед, содержащий реальную беговую дорожку. Модель, как я понял, электрическая, а дорожка не играет никакой дополнительной роли. То есть она выступает полностью самостоятельным механизмом. Так можно и на велике гонять, и параллельно бегать, сжигая свои лишние калории. Вот же круто!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 Но опять же, я говорю не о профессиональном варианте. Если на покупку нет денег или желания, всегда можно найти площадку, где карт предоставляют на прокат. Во-вторых, она устойчива и, следовательно, довольно безопасна. В-третьих, управлять картом сможет даже новичок. Для тех, кто в танке, рассказываю. Карт представляет собой простейший автомобиль без кузова. Он состоит из рамы с миниатюрным двигателем, сиденьем и небольшими колесами. Модель в выпуске его все основывается на кручении педалей, от отчего о безопасности можно даже не волноваться. Это как велосипед, даже проще. Усаживайтесь поудобнее и двигайте ножками, смотря вдаль и наслаждаясь видами следующие парнишки подумали что они не хотят тратить миллионы на покупку нового mercedes sls ведь они в состоянии сделать его самостоятельно вернее как mercedes сделать велосипед и нацепить на него корпус из-под машины все это дело кстати не было никаким образом срезано либо убрано машина сохранила свой полный объем и в то же время заиграла новыми красками мне очень зашла эта идея корпус мерса получил очень приятный яркий окрас который всегда выделяется на улице даже в плохую погоду я уже представляю лица людей, которые видели это чудо своими глазами. Прикиньте, вы стоите такие на переходе, а перед вами проезжает велосипед в таком кузове. Ну это же просто умора! А теперь я хочу рассказать вам о маленькой милой машинке, которую зовут Остин Хейли Спрайт. Это прелестное создание появилось на свет в 1958 году. Когда ребята из Англии ее продумывали, они хотели сделать фары убирающимися. Но ради удешевления модели решили от механизмов в оптике отказаться. И похоже не зря. Довольно быстро автомобиль заработал прозвище "Лягушачий глаз». Почему? Так вы взгляните на эти фары, делающие спрайт больше похожим на лягушку, чем на машину. А знаете, что мне нравится здесь еще больше? Однозначно перед. Он будто имеет улыбку до ушей. В сочетании с небольшими размерами это просто умиляет. Первые такие машины с трудом развивали скорость в 128 км в час. Разгон до 100 км в час занимал около 21 секунды. Однако в 1960-м появилась специальная версия, получившая название Sebring Sprite. Она отличалась повышенной мощностью двигателя. Стоит сказать, что автомобиль завоевал сердца британцев не только благодаря милому дизайну, но и весьма добротной сборкой, качественными комплектующими и, конечно же, ценой. Скажу сразу повторять следующую модель я настоятельно не рекомендую потому что просто не могу представить себе где ее в наших реалиях можно было бы использовать но как мы видим один парнишка нашел такое место велик едет по настоящим рельсам и что стоит отметить круто на них держится здесь было продумано два сиденья и стандартный способ управления ножками при помощи педалей наверное покататься на таком в заброшенном месте одно удовольствие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 И мы с вами вот все мечтаем, мечтаем, а кто-то взял и построил такой крутой велик, способный на это чудо. Для этого он выбрал непростую конструкцию транспорта и, само собой, прицепил сзади парашют. В итоге из-за сильного потока ветра и высокой скорости велик реально взлетает и держится в небе. С ума сойти! Я сперва подумал, что смотрю за какими-то кадрами из фантастического фильма. Ей-богу! Электромобили в наше время активно развиваются в двух направлениях. Одни представляют собой вполне обычные по внешнему виду и техническим характеристикам автомобили, иногда являющиеся копией уже существующих серийников. Другие же – экономичный и миниатюрный вариант, для которого скорость и комфорт – не ключевые особенности. К последним относится наш сегодняшний гость – Эльф. Это полумашина-полувелосипед от американской компании Organic Transit. Все дело в том, что транспорт имеет педали, и его создатели ожидают, что в основном Эльф будет двигаться именно благодаря велоприводу, движимому силой человеческих ног. Однако есть в нем и электрический мотор, позволяющий проехать на одном полном заряде до 50 километров. Планируется, что водители электромобиля Эльф будут включать этот двигатель в момент подъема в гору, или, допустим, к концу рабочего дня, когда у них уже не останется сил крутить педали.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 Я вот иногда в зальчик хожу, ну и там на велосипеде делаю кардиотренировку. Из-за своего роста приходится выдвигать сидушку так, что я нахожусь в более таком, знаете, лежачем положении. Походу автор этого видео сталкивался с такой же проблемой, и в конце концов решил создать свой собственный байк, подходящий ему во всем. Вот он и построил для него каркас, на котором ты чуть не лежишь во время дороги. Педали находятся не в стандартном месте посерединке, а за самим передним колесом. Очень клевая идея. Интересно, насколько она актуальна на практике, если отправиться на таком велике, например, в поездку на часика так 4-5. Я неоднократно ловил себе на мысли о том, что как бы здорово было взять тренажер из зала и гонять на нем по дорогам своего города. И вот я уже почти придумал свой собственный проект. Шутка, конечно же, как этот парень меня опередил. Что ж, давайте посмотрим, что у него получилось. За основу он взял один из любимых тренажеров на кардио всех девочек, нацепил его на велик, и... и все получилось. Как заявляет сам автор, ощущения крайне необычные, к ним нужно привыкать. Но как неповторимый опыт, я бы очень хотел на таком прокатиться. Ну хотя бы разочек. Следующий велик уже на самом деле совсем не похож на себя раньше. Автор идеи взял за основу его конструкцию и заменил ее так, чтобы на ней можно было кататься по снежным горам. Получился своего рода снегоход.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 Следующая модель носит название «Супер 73». Описать ее можно следующими предложениями. Дизайн в стиле ретро-мопеда, максимально простая и понятная конструкция, которую можно починить самому, а также удобное строение, позволяющее без труда преодолевать небольшие городские местности. Байк работает само собой на моторчике, электромоторчике. Его хватает на целый день без перерывных покатушек. Все очень как-то компактно, так очень гармонично спрятано и как будто нет ничего лишнего.